Детская книжка «Веселая карусель» издательства «Азбукварик». Книга из серии «Нотка». В этой книге содержится 15 любимых песенок. Пять из них музыкально озвучены. Увидев на страничке картинку, как на кнопочке, можно нажать и прослушать песенку.